Как только мы войдем, то встретимся с моими людьми. У тебя есть люди. Ты же знаешь меня. Я всегда играл в команде. Я никуда не пойду, пока не услышу ответы на некоторые вопросы. Да, я помню. Большинство из них — должники. Сел владеет энергией целиком и полностью. Оплатить счета невозможно только отработать. Тебе это никогда не удастся в том-то и прелесть. Ты застреваешь в этой схеме отработки долгов навсегда. Другого выбора нет. Нет, один есть. Сражаться. Смотри, я покажу тебе, чем занимались Сел, пока ты спал. Может тогда ты поймешь. Город. У него есть энергетическая аура. Почему это? Это, Сэл. Они распределяют энергию инопланетных технологий. Питают всю мировую сеть от одной цервской машины под куполом. Это не может быть так просто. Так и есть. Уничтожишь энергию — уничтожишь, Сэл. Проще некуда. Нет. Альфа-Цев показал мне видение. Мы это уже проходили. Тут должна быть какая-то связь. Пророк, пришельцам конец. Ты сам их порешил. Остались только бродячие беспризорники. Нет, есть нечто большее. Только бы найти подсказку. Где-то здесь ключ к раскатке. Слушай, пока ты там охотишься на инопланетян, которых нет, Сэл тут активно захватывает мир. Ты нужен нам здесь и сейчас, босс. Нам нужна твоя помощь, чтобы остановить Сэл. Здесь свершается не просто революция. Я видел это. Цел играет с вещами, которых и близко не понимает. Что бы они ни делали, это приведет к концу света. Мы должны их остановить. Верно, мать твою. А теперь идем. Движение в порядке. Выходим на конечную скорость. Понял, Рамео 1. Вы зачистили периметр. Купол свободы построен для отражения угрозы цефов. У тебя преимущество? Части СЕЛ готовят ответную реакцию. По нашим расчетам, у вас около 30 минут. Выделенная зона еще безопасна. Активность наземных сил СЕЛ тут минимальна, но башни работают на 100%. Будь осторожен, и доставь снаряжение на базу. Это Клэр, региональный командир Нью-Йорка. Она не солдат. Большую часть командиров мы потеряли. Но она отлично справляется. А теперь ты, значит, готов подчиняться. Ты знаешь, на этот раз все по-другому. А, черт, она заставила меня поклясто, что я никому не скажу. Формально я же держу слово, так? Прямая шкура дерни. Экспериментальные нанотехнологии. Но, ну, надеюсь, оно того стоит. Ну вот и он, купол свободы. Старовенная, потная подмышка. В костюме незаметно, но припекает тут как острейшая карии. Много изменилось. Вот как все начиналось. Люди шли в СЭЛ ради дешевой энергии. Сел генерировали ее бесплатно. А это вне конкуренции. Скоро они стали монополией, и счета начали расти. У людей не осталось ничего, кроме долгов. Выгнала их из домов и загнала в добровольческие лагеря. Это было рабство. Осторожно, минное поле. Сан использует хитрые штуки. Взрыв только при появлении неавторизированных объектов. То есть нас. Проверь нановизор. Используй костюм, чтобы подключиться к минам. Отключи их. Достаточно. Пойдем. Но это один из вариантов. Внимание! Система служения затекла в серфере AI-024. А? В чем дело? Ничего. Просто скачок напряжения. Просто. Скотт! Не высовывайся! Ты как? Ничего нет! Скотт! смерти если оно тебя заметит тебе конец назад давай назад чтобы они не нашли сейчас она мертва далеко до 34 стрит пара километров сначала нужно обойти огневой мешок Приближается. Нет времени идти в обход. Радиус поражения и скорость огня в пределах допустимого. Прорвемся здесь. Слышите, сволочи! Да я вас всех порву, да? Идите сюда! Я вас урою! Ты двинулся крышей? Эти стволы тебя разорвут. А? Картинка сложилась? Они отобрали мой нано пророк. Человек? Я человек! Знаешь, что я принес в жертву, чтобы остановить цепов? Как мне это вернуть? О, черт. Итак, каков твой план? Поддержка. Опознание и уничтожение целей. Разведка. Все самое веселое тебе. Ты не тот псих, которого я знал. Все меняется. Значит так. Я буду называть локации, которые вижу. Например, это в секторе 1 Дельта-0. Это потенциальные локации для запаса оружия. Башня-3, Дельта-3 — наша основная цель. Как только доберешься, мы вырубим этого ублюдка. Сектор 1, дельта 3. Нормально. Вот. Сектор 1, дельта 0. Сектор 1, дельта 2. Что-то вижу. Это все. Разведайте, что у нас есть, и пойдемте в следующий сектор. Тихо и не лезь под башню. Я думал, это ежу понятно. Никого. противник. Присосная защитная башня 3D-3 выведена из строя. Силам реагирования немедленно прибыть туда. Сообщите, где находитесь. Надо объединиться. Вас понял. Команда Чарли ведет. Да, точно. Думаешь, это были повстанцы? Не может быть. Мы пытались взять башню неделями. Это было нечто большее. Продвигай! Эти электрострелы могут подсветить большую территорию. Опробуй их на том озере. I need it. Внимание, пророк! Подкрепление цел! Основной ресурс уничтожен. А -а -а! Потеряли бойца! Прос оружия сел рядом с вами. Как ты нашел этот ствол? Это не важно. Надеюсь, ты знаешь, чем имеешь дело. Давай, пройдем сквозь туннели в депо.